здравствуйте друзья сегодняшняя тема нашего шестого занятия практикума по грамматике английского языка притяжательное прилагательное притяжательное прилагательное это слова обозначающие принадлежность кого-то кому-то или выражающие взаимосвязь между двумя лицами или предметами My house – мой дом. Your partner – твой гражданский муж, твоя гражданская жена. His brother – его брат. Her apartment – ее квартира. It's bed – его кровать. Our mom – наша мама. Your dad – ваш папа. they sister – их сестра. Каждого Притяжательному прилагательному соответствует личное местоимение. И чтобы их правильно использовать, рекомендуется их запоминать попарно. I – my, you – your, he – his, she – her, it – its, we – our, you – You're, they, their. Можно также показать, кому что-то принадлежит с помощью добавления апострофа плюс s к имени собственному. В приведенных далее примерах мы добавили апостроф и s к имени Люси, поэтому нам известно, что речь идет о чем-то, что ей Люси принадлежит. Люси's house is next to the station. Это дом, принадлежащий Люси, находится рядом со станцией. Люси's bag is so nice. Сумка, принадлежащая Люси. Прекрасно. Притяжательное прилагательное всегда ставится перед определяемым им существительным. My cat is 12 years old. Моей кошке 12 лет. I like your new jumper. Мне нравится твой новый свитер. Итак, к упражнениям. She lives with her sister. She lives with... Но если she, то her. Она живет со своей сестрой. Смай. Употребляется I. David lives with his sister and her friend. David это он. Значит. His. Дэвид живет со своей сестрой и ее подругой. Теперь правильный порядок слов. He lives with my brother. Он живет с моим братом. I study French with your partner. Я изучаю французский с твоим гражданским мужем. Правильный порядок. My parents are enjoying day trip. Мои родители наслаждаются своим путешествием. Опять правильный порядок слов. I like They new song — мне нравится их новая песня. It — it's Притяжательное прилагательное, подходящее к местоимению we — I like our house — мне нравится наш дом she i live with her sister eat the dog wants eats dinner the dog eats eats Food in the kitchen. Собака есть свой корм на кухне. Вот так вот. Рядом с твоим домом есть магазин. Ну, нужно было ее. Немножко аудирование. Нуж нужно подработать дальше исправим потом. Their new house Их новый дом очень милый. its new bed. They. There. She, her, it, its, he, his, there. Они живут со своими детьми. There's a shop next to your house. Это мы уже в порядке исправления.